В 1998 году я начал практиковать эту йогу. Со вдохом мы ставим наши руки вперед. И для выдоха мы подпрыгиваем вперед. И резко вдохнули. Хорошая практика. Добрый день, друзья. Рад приветствовать вас на канале Йога чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. Друзья, очень давно, в 1998 году, я очень сильно захотел заниматься йогой. То есть нужны были какие-то телесные упражнения, которые бы были связаны также с духовной практикой. Тогда было очень мало литературы. Я зашел в первый попавшийся магазин и поискал книгу какую-то про йоги. Я не знал точно, чего я хочу. Может быть цигун, может быть йогу, может быть еще какие-то упражнения или какие-то системы. И мне на глаза попалась книга Андрея Владимировича Сидерского "Йога восьми кругов". С того времени я начал практиковать эту йогу, и мне она очень нравилась, и нравится даже сейчас. И поэтому, друзья, я хочу представить комплекс, который я тогда, очень давно, это было, получается, 23 года назад, начал практиковать. То есть это как бы солнечный круг или на базе солнечного круга. Конечно же, в, в течение практики эта система уже много видоизменилась, и я добавлял туда много своих собственных элементов. Но вот общая картина, скажем так, скелет этой практики я хотел бы вам сегодня показать. Мы сегодня сделаем с вами солнечный круг, то есть активация мужской энергии или активация энергии излучающей. И в, следующую, в следующий раз мы сделаем с вами активацию женской энергии или лунный круг. Друзья, это только такие названия, солнечный и лунный круг. Они, в принципе, ничего общего не имеют с тем Сурья-намаскар или с Чандра-намаскар, которые мы практикуем обычно с вами. Да, когда мы делали с вами 108 солнечных кругов, конечно же, это не такие практики, это совсем другие практики, но это так называется, потому что активирует именно энергию нисходящего потока, солнечный круг и энергию восходящего потока, если этот круг лунный. Поэтому, друзья, давайте начнем с вами с практики. Практика у нас будет разделяться на несколько частей. Первое – это стандартный вход, потом виньяса, да, скажем, такая связка между упражнениями, затем сама, собственно, практика солнечного круга, затем снова виньяса, затем практика на другую сторону, на левую, затем снова виньяса и стандартный выход. То есть в сумме это займет примерно от 10 до 20 минут. Поехали, друзья! Надели просторные одежды, встали на мат, настроились на практику, потянули макушечку наверх, опустили копчик вниз, выпрямили полностью спину, прокрутились в одну сторону, прокрутились в другую сторону. Ощутили центральный поток, так как мы будем практиковать с вами солнечную энергию, то это будет центральный Х-поток, то есть нисходящий поток, который идет от солнца до земли, входит в нас в макушку, проходит по позвоночнику и выходит у нас через крестец, через промежность и доходит до самого центра земли. Прокрутились в одну другую сторону, ощутили центральную ось уже на нашем ментальном теле, то есть то, что нам кажется, то, что мы воображаем, то, что мы представляем. И вокруг этой центральной оси прокручиваем свое тело, остановились. Ступни поставили вместе, макушечку тянем вперед, прикрыли немножечко глаза, сделали полуоткрытыми, настроились на практику, попытались ощутить нисходящий поток и в поле этого потока, то есть в свете этого потока, в свете белого света, который идет от солнца, заряжаемся и поднимаемся вдохом руки наверх. Руки наверх, поднимаемся на носочки, высоко-высоко на носочки, макушечкой тянемся высоко-высоко к небу, сильно-сильно-сильно тянемся, опускаемся с выдохом вниз. Вдох, вдыхаем, раскрываемся, лопатки вместе соединяем и отклоняемся с выдохом в правую сторону. Чтобы наклон был эффективнее, берем свою нижнюю ладошку и... Берем этой ладошкой верхнюю ладошку и тянем аккуратненько вниз. Тянем не просто вниз, а пытаемся отвернуть в сторону, чтобы у нас другая сторона, в частности левая, полностью растягивалась. Делаем пару дыхательных циклов. И со вдохом возвращаемся обратно. Выдох, опускаем руки. Вспоминаем снова про центральную ось, если мы ее не ощущаем, прокручиваемся в одну в другую сторону, это очень важно, друзья, наша центральная энергетическая ось. Нашли снова ее, со вдохом снова поднимаем руки наверх, становимся на носочки, сильно-сильно-сильно тянемся макушкой вверх, как будто макушечкой хотим достать до солнца. С выдохом опускаемся на пятки. И отклоняемся в другую сторону, в левую. То же самое. Берем нашу левую руку и правую ладонь тянем вперед и немножечко вниз. Растягиваем нашу правую сторону. Со вдохом поднимаемся снова наверх и опускаем руки. Центральная ось. Со вдохом руки наверх. Подняли снова на носочки, сильно высоко на носочки поднимаемся. С выдохом опускаемся вниз и в грудном отделе позвоночника прогибаемся назад. Сначала плечи уходят назад, затем грудная клетка прогибается, отходит назад. И только затем, в самый последний момент, мы напрягаем наши мышцы таза и наклоняемся вниз. Не сильно, чуть-чуть отклоняемся вниз. С выдохом полностью наклоняемся вперед. Очень аккуратно, чтобы не было никаких болевых ощущений у нас в спине. Мы отодвигаем таз назад, переводим вес тела практически на пятки и опускаемся вниз. Не обязательно, чтобы спина была прямая. Можно ее согнуть, опуститься вниз. Со вдохом мы ставим наши руки вперед. Пытаемся полностью выпрямить ноги и полностью выпрямить спину. Смотрим вперед. И если у вас хорошая гибкость и вы можете животом достать до бедер, можно посмотреть даже немножечко вверх. Свободное дыхание, вдох и выдох. Вдох и с выдохом отправляем наши руки назад, максимально назад отправляем их и пытаемся ноги наши не сгинать. Отрываем носочки немножечко, отрываем пятки, открываем носочки и отрываем пятки. Таким образом мы качаемся вперед, назад и ощущаем, как у нас реагирует на это спина. Со вдохом снова ставим наши руки вперед, делаем ту же асану, что была и в начале, и пытаемся выпрямить ноги, пытаемся выпрямить спину. Здесь очень важно, чтобы не было никаких энергетических блоков у нас с вами в спине. Если мы ощущаем тяжесть в спине, если мы ощущаем какую-то боль в спине, блокады, или вам нам вообще в принципе неудобно, то немножко можно покачать тазом в одну, в другую сторону, прокрутить тазом. Цель этого упражнения, чтобы мы могли наклоняться, и мышцы спины у нас были расслаблены. Вдох-выдох, спокойный поверхностный вдох-выдох, настолько глубоко, насколько у вас получается. Пожалуйста, не делайте эти упражнения с болью или с какой-то невыносимой тяжестью. Все должно протекать легко, и я бы даже сказал, естественно. С выдохом потянулись еще вниз, захватили себя за пятки и потянули живот коленям. То есть мы пытаемся живот или солнечное сплетение прижать к нашим коленям. Как у вас будет располагаться голова, тянется ли она вперед или наклоняется вниз, абсолютно неважно. Тянем, то же самое, разминаем немножко таз в одну, в другую сторону. Со вдохом с руки снова вперед выпрямляем спину, тянемся головой наверх. С выдохом переводим руки назад, складываем их в замочек, максимально сводим лопатки вместе и этот замочек опускаем как можно сильнее вниз. Да, можно прокрутить плечами, чтобы не было никаких засоров или блокад в плечевых суставах. Со вдохом снова тянем наши руки вперед, смотрим вперед. Здесь мы сгибаем колени и на задержке дыхания после вдоха отпрыгиваем назад. Отлично. Стоим в упоре лежа. И здесь будет достаточно так для новичков сложная физическая часть, но в принципе довольно выполнимая. Мы опускаемся вниз, но не полностью падаем на землю, а зависаем где-то сантиметров 10 от земли. То есть мы пытаемся устоять, пытаемся не упасть и не коснуться ничем, кроме наших стоп и Ладоней. Со вдохом переводим тело в собаку мордой вверх. Делаем парочку дыхательных циклов. И с выдохом переходим в собаку мордой вниз. Ноги не обязательно ступни, чтобы были вместе. Можно их расставить на ширине таза или даже на ширине плеч. Мы прокручиваем тазом в одну сторону, прокручиваем тазом в другую сторону. И если мы ощущаем потенциал в мышцах спины и потенциал в плечевых суставах, можно наклонить голову еще вниз. Спокойно дышим, никуда не торопимся. Со вдохом вместе с восходящим потоком поднимаем голову наверх. И с нисходящим потоком снова опускаем ее вниз, в собаку мордой вниз. Спокойное, ровное дыхание. Это была Виньяса, и сейчас мы приступаем к основному упражнению, то есть так называемый широкий шаг правой ногой. Как вы видите, друзья, мы оказались с вами в спринтере. Если для вас это упражнение слишком тяжело, можете поставить колено вниз. Но если у вас получается колено не ставить, не ставьте его. Здесь, друзья, мы поднимаемся наверх, отправляем лопатки назад, выпрямляем спину и делаем вирабхадрасану. То есть одна рука у нас та, что нога тянется вперед, другая рука тянется назад. Делаем на мосты, снова вдыхаем, расправляем руки в другую сторону. Пару дыхательных циклов. Снова делаем на мосты, отправляем руки наверх. Руки наверх, опускаемся снова вниз. Отдыхаем, парочку дыхательных циклов. Про Вирабхадрасану у нас на канале есть замечательное видео про все энергетические аспекты, астральное тело, эфирное тело, вся энергетика, которая задействована у нас в данной асане, подробно изложена в этом видео. Теперь, друзья, поднимаемся вместе, переходим в Вирабхадрасану и опускаемся немножечко назад. Опускаемся снова вниз и пытаемся выпрямить переднюю ногу. Если задняя нога не стоит у вас на пятке, ничего страшного. Если вам неудобно, можете, конечно, поставить ногу немножко вперед и поставить другую заднюю ногу на пятку. Но это не обязательно. Снова сгибаем и отправляем нашу переднюю ногу назад. В собаку мордой вниз, но уже на трех ногах. Эта передняя нога переходит у нас назад и отправляется вниз. Спокойное, ровное дыхание, никуда не торопимся. Тянем пяточку ноги нижней к мату. Со вдохом переходим вперед и не опускаем верхнюю ногу, переходим в собаку мордой вверх. Напоминаю, что в собаке мордой вверх ничего, кроме ступни и наших ладоней, не касается пола. Опускаемся вниз, сантиметров в 10 зависаем и переходим вновь в собаку мордой вниз. Со вдохом тянем колено к нашему плечу. И затем классическая собака мордой вниз. Это, друзья, была основная программа для правой ноги. Сейчас мы сделаем виньясу и затем... Основную программу для левой ноги. Виньяса то же самое мы делаем. Собаку мордой вверх. Опускаемся вниз. Зависаем сантиметров 10 от земли. Ставим ноги на подъемы и поднимаем таз максимально высоко. Затем выстреливаем вместе с нисходящим потоком вперед. Так, как будто как рыба против течения. Против нисходящего потока мы идем наверх. И затем собака морда вниз. Поднимаем таз наверх. Со вдохом голова наверх-вперед. Выдох. Снова собака мордой вниз. Затем левая нога у нас устремляется вперед. Тот же самый спринтер. Немножко выпрямили ногу. Снова ее согнули. Провертели тазом в одну в другую сторону, ощутили, как нас ощущают себя тазобедренные суставы, вкарабкались наверх, расправили плечи, сделали спину прямую. И вирабхадрасына. Сначала та же рука, что и колено, затем на масте. Со вдохом другая рука. Снова на намасте. И руки наверх. Опустились вниз. Выпрямили полностью ногу. Или попытались это сделать. Провернули тазом в одну в другую сторону. Ощутили, как чувствует себя тело, ощутили, насколько наполнена энергия наше тело. И снова согнули в спринтера, вдохнули, Верабхадрасана наверх и наклонились вниз. С выдохом обратно и направили нашу переднюю. Левую ногу назад, в собаку мордой вниз. Спокойное, ровное дыхание. Никуда не торопимся. Со следующим вдохом переходим вперед. В собаку мордой вверх на трех ногах. И опускаемся вниз. Зависаем в сантиметрах десяти от пола. Выдох. Собака морды вниз. Следующий выдох. Тянем колено к плечу. Выдох. Собака в норды вниз. Классический вариант на четырех ногах. И это у нас была основная программа для левой стороны. Сейчас еще одна винеса и стандартный выход. Со вдохом собакой мордой вверх. Наклоняемся вниз. Выдох, таз наверх. Грудь примерно в 10 сантиметрах от пола. Ноги прямые, вдох, собака мордой вверх, выдох, собака мордой вниз. Со вдохом голова вперед и выдох, опускаем голову. И для выдоха мы подпрыгиваем вперед. Затем ставим руки на полную ладонь, выпрямляем полностью ноги, если это у нас получается. Если у вас этого не получается, делайте этот комплекс каждый день, и через неделю у вас это обязательно получится. Смотрим вперед, выпрямляем спину, и с выдохом руки отправляем максимально назад. Вдох, руки вперед, выпрямляем спину. Выдох, опускаемся вниз, захватываемся за пяточки и пытаемся наклониться как можно ниже. Вдох, руки вперед. Выдох, руки в замочек, наклонили вниз. Вдох, руки снова вперед. Пару дыхательных циклов. Аккуратно до середины поднялись наверх, поставили руки на колени, выпрямили полностью в спину, выпрямили голову, макушкой потянулись вперед. Выпрямили лопатки или вместе их свели, сделали спину полностью прямой, захватили энергию из земли, провели через четвертую чакру, почувствовали любовь, почувствовали радость, почувствовали свет, вывели через пятую чакру ее в люди, в пространство, опустили голову, подняли руки и резко вдохнули. Стали на носочки с оставшимся вдохом поднялись наверх, стоим на носочках, не падаем, тянемся макушкой наверх, опускаемся на пятки и опускаемся вниз в прогиб. Со вдохом возвращаемся обратно, опускаем руки. Друзья, это не просто. Хорошая практика солнечной энергии, хорошая практика нисходящего потока – это также отличная практика, которая плодотворно влияет на ваше психическое состояние и эмоциональное состояние. Поэтому эту практику можно выполнять после тяжелого рабочего дня, перед тяжелым рабочим днем, и в принципе она подходит для любых. Ситуации, и в принципе она проходит для любых типов людей. То есть сейчас принято в йоге считать, что для женщин одна практика, для мужчин другая практика, для грустных, веселых, компанейских, одиноких, для всех разной практики. Это, друзья, абсолютно не так. Как минимум в этой практике вы можете использовать ее для всех типов людей, для женщин, для мужчин в любое время года и в любое время дня. Но самое подходящее, по моему мнению, это вечернее время. После работы ночь, часа 4-5 сна. и, конечно же, не после еды, то есть до еды. Я с полным животом такую практику лучше не делать. Друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео, вы будете практиковать этот комплекс. Ставьте, пожалуйста, палец наверх, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал Йога Чести, мы будем выставлять... И постоянно выставляем хорошие видео не только по практике, но также и по теории, по теории духовного развития, по различным практикам духовного развития, по различным обучающим роликам, что такое вообще в принципе духовное развитие и чем оно отличается от душевного развития. Друзья, поступайте по совести, живите честью и до новых встреч на канале Йога Чести.